Всем привет! Сегодня 5 апреля и мы едем испытывать новые колеса. Колеса 40 дюймов Goodyear Wrangler MTR. Ну и заодно испытаем УАЗик, как он выдержит такие колесики. Как уже видно он едешь как на автобусе, то есть Примерно такая же посадка. Вот так вот мы теперь смотримся на дороге. Стоп. Вот так вот, если посмотреть, очень похож на игрушечный автомобиль, правильно? на детский джипчик а едем мы практически в те горы где остался снег потому что мы хотим испытать именно снегу у самого подножья вот уже начинается снег и приходится уже спускать колеса что сейчас мы и сделаем в общем вот спускаем немножечко колеса первый раз проверим как это будет выглядеть на глаз да на глаз надо было узнать давление было узнать. давление потом померим сейчас пока это вот так выглядит немножко проехав встречаю вот э, отчаянного неволода который на шевроле довольно-таки далеко заехал но вот немножечко встрял и боролся мы решили помочь ручным способом не получилось поэтому мы его выдернули машинным способом. Пригодится. О, вот такое Ну, я только вот снять могу. Да, вот фото на память. Ха -ха -ха. Классно. Продолжаем наш путь. Скоро у нас остановочка, и Серега расскажет первые впечатления об этих вот колесиках. мы на 40 колесах первый раз решили вот тут остановиться попить чайку спасли вода не я на спасли неговода на шевроле ниве человек под впечатлением под страшным не знаю там сколько фотографий сделал пока я разворачивался уезжал ну да ладно смысл какой первое впечатление по трассе нормально не шумит даже ощущение такое, что чуть потише будет а, вот. Плющится прекрасно, но я пока не знаю. Вот даже, даже, даже без манометра боюсь сказать какое примерно. Ну думаю 0, где 0,5, где 0,4. Дальше пока спускать не то что боюсь, да, тяжело рулится, вот. Как бы что еще? Ну едет, едет за счет того, что лепешка больше. Как бы тут сейчас говорить о том, что гудрич плохой, а гудрич хороший, как бы никто не будет. Смысл такой, что гудри... э, гудрич тоже сороковой бывает. Как бы сравнивать надо сороковые гудрич с этими колесами. Но тут лепешка, конечно, большая. И снег тяжелый такой, сырой, и как бы и проваливается. Не знаю, едет. Блокировки я даже не включал ни разу нигде пока еще. Но... Что там еще? Ну, в принципе, все, наверное, да? Сейчас поедем дальше. Да, сейчас поедем дальше. Там снег глубже. И машины зимой не ездили. То есть снегоходы ездили, но сейчас ну, все проваливаются. туда все на Гудрижах. Мы туда ездили до полянки. А мы попробуем чуть подальше, попробуем проехать. И посмотрим. Ну и немножко снимем кино. Может быть. Все ждем дальше. Я бы сейчас, конечно, очень хотел рассказать, что мы все проехали. Везде весь метровый снег. Везде вдоль и поперек Но вот Это была бы, наверное, неправда Потому что вот Без вот этого вот товарища Впереди с веревочкой Который автомобиль тянет Но ну никак Никак не проехать Вот такая обычная ситуация Машина Одним колесом проваливается В колею И хрен выберешься Причем вот Прикиньте, колеса сороковые И чуть-чуть надо. Вот если сейчас подкопать вот, под левое колесо, возможно, она выйдет. Но в данный момент, ну, вот видим, как бы не очень выезжает. Вот зеркало. Ну вот так вот едем, пока держит нас, пока не проваливаемся. Вот так вот красиво катимся. Давай чуть назад мы ну, проверим кевлар Ха -ха. Не, шучу Давай назад и еще раз И ты выедешь. Иногда встречаются такие пенечки Которые фиг объедешь И можно в принципе э Не заметив его Порвать Спокойно порвать Покрышку Стой Уперся, нормально так Выдернулся, прикинь Как видно, автомобиль едет на включенных блокировках. Мы думали, что получится не включать блокировки, что хватит сцепления спущенных колес. Такие вот бублики спущенные, такие вот лепешки должно хватить сцепления. Не хватает. То есть, поэтому едем на блокировках. И передняя блокировка, и задняя Еще Щоби блокировки блок спорт, невнудительные. Усиленные по то есть вот на них одна надежда. То есть но сам блок спорт заявляет, что держит до 37 колес. А здесь уже 40-е, то есть перебор. У них настолько глубокий и рыхлый, что рано или поздно все заканчивается разматыванием лебедки. То есть без лебедки никуда, никакие колеса вас не спасут. Вот эта вот бедная, многострадальная лебедка всегда спасает. Кстати и момент, где видно, что без включенной блокировки даже такие колеса, спущенные колеса, они будут проворачиваться. То есть о, одно колесо встанет в итоге. Как рулиться одновременно? Оп, все. Серега, ты блокировку выключил? Ну выезжай просто, да? Не. Да. Саня, ну я не специально Ну это полуось, Серега Полуось, думаешь? Это не сзади, спереди Непонятно, да, пока где? Мне показалось сзади щелчок Короче, надо вытянуться, а потом посмотрим Левая прокрутилась, правая стояла на месте. Нет. Я видел. Одна... То есть левая... правая стоит, левая тык вперед. Пока, да! А потом ну, на трех колесах здесь, на лебедке, а там значит, повезет на передке. А А, если бы это было, была, то тогда мы не крутились. Механизм блокировки с той стороны, да? Еще надо, Саня, блокировку. А, на трех колесах не поедешь. Понимаешь, ты понял, нет у нас, помнишь, ломалось этот механизм блокировки, когда на ну, полуось, передок когда развалился. за ну золотом, да, -то, да. то обе целые были, а механизм развалил. Что они скажут, интересно? Саня, мне не, не в том дело, вот честно тебе скажу, кто виноват, что. Я просто боюсь, что так ездить на таких колесах скажут, но ну, нельзя, все, ничего делать. В общем, ситуация такая задние колеса теперь у нас отдыхают просто сломалась полуось там где включается блокировка так что как сейчас будем выезжать заезжали весело и выезжать будем думаю весело я сейчас я покажусь сейчас я покажусь я скажу что простите Потому что мы как бы хотим дома покушать. Душ принять и все такое. Можно, конечно, утром умыться снегом, но что-то охота домой. Поэтому мы будем вылазить потихоньку сейчас. Лебедкой там, всякими главное, разными способами. Да, вот главное, чтобы лебедка выдержала еще. Да, главное, чтобы лебедка выдержала. Снег очень тяжелый, глубокий, там до метра. Да кого метр, больше, да, больше наверное. Больше. больше метра. То есть, скорее, если слетаешь, все, там машина полностью проваливается сороковое колесо как будто двадцать девятое да, даже не 29 девятое как самокат так что вот так вот ребята Саня, испытали сейчас... хорошие колеса отличные просто но чтобы их крутить да нужна моща да Если то есть свой какие может быть сами виноваты там что-то включили разберемся. неправильно блокировку но разберемся, разберемся потом расскажем а пока пока вот все вот так вот грустно в общем. Слушай, вот, снято. Все вот так вот короткими перебежками, перетяжками мы движемся обратно, докуда смогли доехать, где-то добежал, вот такая у меня тренировочка вечернее набежал подцепился, подтянулся так и доехали до дома но не без приключений разбортовались Тоже стало, да? короче напоследок мы еще разбортовались с обоих сторон да с двух сторон такого разбортовали. разбортовали колесо да осторожно под большим углом, короче, встали и разбортовались. Попробуем давай качать. Попробуем качать. Вот Выглядело, кстати, колесо страшно вообще. То есть оно было все изжевано. То есть на него смотреть было без содрогания невозможно. То есть, мы ехали, у меня где-то метров 30 разбортовано. Тянулись, вернее, метров тридцать, потому что оно было в враге. Мягко. Но все целое. Нормально. В общем, все, едем домой. Вот такой у нас первый опыт. Всем пока.